Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель Елена Евсеенко. Кредо нашего админа – честность, прозрачность и платежеспособность. Любой пользователь интернета – Открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок – это маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Посмотреть и почитать наши отзывы. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице сайта. Посмотреть презентацию нашей компании ознакомиться с нашей дорожной картой, посмотреть, какие у нас программы есть и когда, какого числа, в каком году стартовала данная программа. Есть личный контакт с администрацией и есть у нас официальная группа в Телеграме, вернее, посмотреть и почитать наше пользовательское соглашение. Если, конечно, вас все устраивает. Можно посмотреть, и наша компания легально, официально зарегистрирована. Документы о легализации у нас находятся на главной странице сайта. Посмотреть наши документы и проверить наши документы. Если вас это устраивает, вы всегда можете зарегистрироваться. Ну и мы перейдем в кабинет. После регистрации нужно ввести свой логин, ввести свой пароль. У нас некоторые партнеры забывают пароль. Ребята, для вас сделано вот это вот, вот этот вот глазок. Вы всегда можете нажать а, этот глазочек и посмотреть ваш пароль. Ну и входим в наш кабинет. Бизнес всегда начинается с чего? Да, конечно, начинается с профиля, а нужно а, заполнить свой профиль, прописать свой скайп, если у вас скайпа нет, напишите нет, а телефон, страничку ВК, свой Телеграм, а, и в этом же разделе у нас прописывается платежная система. Мы работаем в PerfectMoney.pr кошельком со всеми картами Российской Федерации и плюс подключена касса Prey. А, если вы не будете работать с этими платежными системами, напишите три нуля. Как заполнить правильно прописать свою карту? Пишите номер карты, имя на русском языке, на кого оформлена эта карта, номер телефона, куда привязана карта и название банка все на русском языке и нажимаете кнопочку сохранить. Загрузить аватар вы лицо своего бизнеса и поэтому дорогие партнеры очень сильно просим вас пожалуйста установите свои настоящие аватары, Ну, у некоторых стоят и цветочки и собачки и что только нет и попугайчики Ребята, вы, вы же сами лицо своего бизнеса поэтому у вас должно быть ваш аватар. Выбираете фотографии свою из э, с компьютера или же с телефона. Как только приходит код от вашей фотографии на это место, нажимаете кнопочку «Загрузить». Ну и здесь еще в разделе «Если вам не понравился пароль, вы всегда его можете изменить». Плюс у нас финансовый пароль. У нас вывод и перевод денежных средств между партнерами подтверждается. Раньше было подтверждение через почту. Почта перестала работать адекватно. Поэтому сделали изменения и внесли такой, что теперь у нас установить нужно финансовый пароль. Там всего лишь две ячейки. Финансовый пароль устанавливается из шести. Цифр. Запишите вы его в текстовом документе на компьютере или же запишите у себя в тетради, где вы держите а, свои пароли. А, ну, настолько а, просто там набор цифр написали и а, сохранили. Ваш пароль финансовый установлен. Через, когда будете выводить денежные средства, то вводите этот финансовый пароль. Точно так переводите денежные средства между партнерами. Также вводите финансовый пароль. Теперь нет надобности нам ждать письма, заходить на почту и ждать письма на этой почке. Первое, что всегда бизнес начинается с чего? Да с обучения. У нас есть вот такое вот обучение, это уроки по кабинету. Как правильно заполнить профиль. Все здесь написано, все рассказано, все показано в этом ролике, как правильно это сделать. Пополнение, вывод и перевод денежных средств. Это тоже нужно изучить, так как вы будете спонсором и вы будете помогать своим партнерам. А как это правильно сделать. На каждой площадке у нас есть такая функция поисковик. Как пользоваться этой функцией, как просматривать всю структуру через поисковик, это тоже все можно увидеть и посмотреть, услышать и увидеть в ролике в этом. И управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. У нас на некоторых площадках есть двойные брони. Это наше ноу-хау. В интернете еще нет ни одного проекта, ни одной компании с такими бронями, как у нас. Поэтому ни один партнер не пролетит мимо вас. Все изучили вы все уроки прошли, это будет для вас огромная помощь в вашем бизнесе. Ну и здесь у нас есть сервис, подключен сервис. Это ваш помощник для онлайн-бизнеса. По поводу этого сервиса, где он 90% делает работы за вас, вы нажимаете, вводите почту свою, вводите свой пароль и нажимаете кнопочку «Регистрация». Следующий этап – это нужно а, зайти на свою почту, перейти по длинной ссылке подтверждения почты, и вы окажетесь в своем кабинете. Занятие по этому сервису, как правильно подключить страничку ВК, как правильно раскрутить страничку ВК, раскрутить свои группы ВК, раскрутить свой YouTube-канал, набрать рефералов с этого сервиса. Этот сервис, говорю, что дает очень большой охват, а здесь вся целевая аудитория и поэтому подключила администрация именно этот сервис. 5 дней дается вам бесплатно для тестирования, а через пять дней ежемесячная оплата 3 доллара. Это всего 200 рублей. Это не такая огромная сумма, чтобы потратить на свой бизнес. По поводу этого сервиса мы будем проводить занятия в телеграм-канале на нашем телеграм-канале. Следующее у нас в разделе «Наши миллионеры» отображаются все наши миллионеры. В разделе «Партнеры» находится ваша партнерская ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. На каждой площадке, на всех площадках у нас есть такая кнопочка. Кнопочка «Маркетинг». Вы можете всегда посмотреть маркетинг данной программы в слайде. Есть кнопочка «В начало структуры». Эта кнопочка служит для переходов в начало структуры, где какой у вас стол закрывается, и плюс она служит переход из программы в программу. Ну и давайте посмотрим, какие у нас на сегодняшний день у нас есть программы. Программы у нас такие. Это «Идеал М-Банк», он стартовал у нас недавно, вход составляет 1000 рублей, за один круг вы делаете, зарабатываете 12 тысяч и ваши а клона уходят в клонопад а Здесь с этого, с этого «Идеал М-Банка» есть выход на нашу основную площадку «Идеал М-Мини». «Идеал М-Мини» а здесь можно начинать с полторы тысячи. За один круг вы делаете 244 тысячи, зарабатывает только одно ваше бизнес-место. И выходите за 15 тысяч в «Идеал М-Макси». Идеал М-Макси. Вход составляет 15 тысяч. За один круг вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч. И плюс есть выход на программу «Фабрика клонов» за 10 тысяч. На фабрике клонов там две программы. Есть на тысячу рублей и есть на десять тысяч. На 1000 рублей за один круг вы зарабатываете двадцать три тысячи, на 10 тысяч двести тридцать тысяч. И есть такая социальная площадочка Микромани. О вход составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете 5000 и плюс выходите на площадку Идеал М мини. Здесь уникальная площадка, здесь можно наработать себе команду, здесь вы можете заходить из 500 рублей, да у нас на каждой программе вход открыт в любой стол. У нас нет ни на одной программе абонентских плат, у нас никогда не было в нашей компании и никогда не будет. Нет никаких отчислений ни на развитие компании, ни на абонентской платы, как я уже сказала, ни на отчислений нет на администрацию. Все деньги у нас идут четко по маркетингу, 100% сеть распределяется четко между партнерами. И мы будем сейчас разбирать с вами маркетинг, и я вам это докажу. О том, что нет у нас никуда никаких отчислений. И есть такая площадка Fast Track. А там всего два, один рабочий стол, но две программы. Программа на 750 рублей, и вторая программа – это на семь с половиной тысяч. Выбираете любую программу, вы сами решаете, сколько вы хотите заработать. За один круг на, на 7 500, вы зарабатываете полторы тысячи, а на 7,5 программе вы зарабатываете 15 тысяч. У вас есть уникальная возможность с этой площадки заводить свою команду на идеал M Mini заработали полторы тысячи, на «Идеал» и «Макси» можно заходить, заработали 15 тысяч и активировали. Точно так здесь вы на этой площадке можете отобрать себе команду. Вы увидите, кто у вас самый активный в их всех вперед то немножко с линцой нужно помочь, нужно разогнать тоску, чтобы хорошо работал. А кто вообще не работает, пришел просто посмотреть, ну тогда этого партнера просто оставляем в покое. Ну и давайте мы с вами сейчас перейдем на слайды. И посмотрим наш маркетинг, разберем. Он у нас уникальный, уникальный тем, что зарабатывать можно с любой суммы. У нас вход открыт в любой стол. Нет никаких ограничений ни в заработке, ни в выводе денежных средств. Сегодня заработали, сегодня поставили на вывод. И сегодня же получили денежное средство на баланс. У нас некоторые, когда начинаешь рассказывать людям о нашей компании, и первый вопрос всегда стоит о том, а вывод есть, ребята, у нас вывод по несколько раз за день, а у нас нет ограничений, нет у нас ни выходных, ни праздничных, нет ни определенных там дней, часов, вывод ежедневно по несколько раз в день. И это наши партнеры в этом убедились. Наше самое главное преимущество это гарантированная выплата. И как я уже говорила, что сегодня же заработал, сегодня поставил на вывод и сегодня же получил денежные средства себе на ваши платежные системы. маркетинговые планы многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наш сайт, те как которые партнеры еще не знают, наш сайт переехал уже на другой домен, и мы работаем без VPN, облегчаем работу наших партнеров. Наше преимущество это... Самое главное, как я уже говорила, это официально зарегистрирована компания, нет абонентской плат, ход открыт в любую площадку, работает трехуровневая партнерская программа, что увеличивает доходы наших партнеров. Работаем мы с такими платежными системами, карты всей Российской Федерации работают, внутренний период. Perfect Money, Пайд, Кошелек и подключена касса Frey. А Какие программы и когда стартовали? И мы стартовали 23 сентября 20 2021 года с программой Идеал М-Мини, и она у нас основная площадка, она шикарная площадка, 31 октября подсоединилась у нас Микро Мани, фабрика Клонов две программы 6 февраля 2022 года, Идеал М-Макси, это основная наша программа 3 апреля 2022 года, и Fast Track это площадка у нас стартовала 1 июня 2022 года. И на юбилее на наш день рождения, годовщину, у нас стартовала площадка «Идеал М-Банк» 23 сентября 2022 года. И начнем мы презентацию именно с этой площадки. Площадка, как вы видите, имеет... Три стола, столы у нас, вход открыт в любой стол, а вход можно входить и с первого стола, и со второго, и с третьего. На каждом столе, первый стол у нас идет как накопительный, и с второго партнера у нас здесь, первый это идет в накопление деньги, а со второго партнера у вас первый клон летит куда -то летит клонопад. А клонопад это глобальная матрица десятиуровневая, уровневая, где э, рас, расстановка идет слева направо на свободные места. Расстановка клонов. А, со второго партнера 500 рублей идет накопление, а со, э, э, за 500 рублей летит ваш первый клон. А с третьего партнера у вас идет переход во второй стол. Во втором столе это... Первый партнер в накоплении. Со второго вы 2500 у вас идет, 2000 вернее идет на баланс для вывода. А за 500 летит ваш клон, летит в клонопад. Ищет свободное место. Если на первый уровень у вас уже заполнился, то ваш клон летит слева направо на свободное место. Ищет место. Ищет место именно в вашей веточке. В вашей веточке. Он никак не может полететь в ветку, например, в мою, или же в ветку там, Елены, или же в... В... В... Ивана. Он никак не полетит. Он будет лететь именно в вашу ветку. На, на этих трех столах есть реферальная привязка. Здесь на клонопаде нет реферальной привязки. Просто будет лететь только в вашу структуру. Третий партнер вам дает переход за 5000 в третий стол. Первый партнер это идет реинвест за спонсором. 2 500 на вывод и за полторы тысячи у вас идеал М Мини активируется. Второй партнер. Реинвест идет за спонсором. Не забывайте, что и вы будете спонсором. И вы будете выставлять эти брони, имена, которые будут и лететь к вам за спонсором. И вы получаете 3 500 на баланс для вывода, и второй, третий клон летит к вам сюда на клонопад. И третий партнер у вас, реинвест, идет за спонсором, и 4000 на баланс для вывода. Итого вы за один круг, ваше одно бизнес-место заработало, 12 тысяч. Ну, а дальше ж идут ваши клоны. Точно так клоны ваших партнеров, все полностью идут следом за вами. И точно так заполняется ваша структура по клонопаду. Это, ребята, ну, я ее, например, рассматриваю для себя как пассивный доход. Чем больше сюда клонов запустим, тем больше будет ваш заработок. Начисления у вас идут по расстановке. Первое, первый уровень заполняется, становится к вам три, три а, клона. А, это могут ваши клоны, клоны могут ваших партнеров прилететь. Вы получаете с первого уровня 150 рублей. Второй уровень – это а, что? 9 партнеров, да? Вы получаете... По 50 рублей это 450 рублей. И так дальше. Третий вы получаете 1350. Четвертый 4050. И так до 10 уровня. Но это только получаете начисление только с одного клона. А у вас только за один круг... Уже три клона. А если вы будете активно и за день запускать, например, 10-12 клонов, то вы представляете, какие вы будете получать начисления. А дальше еще больше. Площадка «Идеал М-Мини». Как я уже говорила, вход открыт на любой стол. Можно входить и с первого до второго, можно даже с пятого и с шестого. А вход составляет с первого стола полторы тысячи. Здесь начисления идут с каждого второго партнера. С каждого второго партнера идут начисления. да? А с первого и третьего партнера это что? Это переход. Это деньги, переход. Следующий стол. Как только у вас становится второй партнер на это место, вы свои полторы тысячи вернули обратно. С первого полторы тысячи и с третьего полторы тысячи. Три у вас активируется автоматом второй стол. С первого три тысячи идет накопление и с третьего идет переход. А со второго здесь начинает работать а, в, трехуровневая реферальная программа. Как только второй партнер к вам прилетел и стал, вы сразу получили а, по маркетингу а, получили 1000 а, рублей. А вот реферальные начисления, это уже будут ниже идти. А здесь а, получают сразу два спонсора ваших а по 1000 рублей. Эти спонсорские вознаграждения вы также будете получать от своих партнеров. Как только к этому второму прилетели вторая линия, это три партнера стали под него, вы получили три тысячи. Под этих трех, это 9 партнеров стало, вы получили девять тысяч. Итого вы на этом столе заработали тринадцать тысяч. Здесь точно также идут. С двух партнеров 3,3 это шесть тысяч автоматом купился стол. Вы точно так же заработали 13 тысяч и на этом столе. Первый и третий партнер дали переход в следующий стол. А на следующем столе это уже совершенно другие идут начисления. С первого партнера 12 тысяч накопления, а со второго партнера у вас 7 тысяч на баланс. По две с половиной получают ваши два спонсора. Стала под второго партнера вторая линия, вы получили 7500. Стала третья линия, вы получили 27500. Итого только с этого стола вы заработали 37 тысяч. И перешли автоматом с третьего партнера, дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый 24 идет в накопление, а со второго вы клон летит куда? Клон, вот здесь я забыла вам за клона сказать. Ребята, здесь с третьего стола летит за 3 тысячи клон по вашей броне. Куда у вас выставлена бронь, вы можете выставлять под первую линию, под вторую, под третью. А помогать своим партнерам. А вот здесь точно так же летит клон за 6 тысяч, именно по, тоже по вашей броне. Куда вы выставите, туда и станет ваш клон. А 10 тысяч получаете вы. По 3000 получают ваши два спонсора. Вторая линия прибежала к вам, стала, это 9000 получили. И третья линия, как заполнилась, это 27. Плюс 2000 идет в накопление, а прибавляется к 24, 24, это 48. И плюс эти 2000, это 50 тысяч. И за 50 у вас третьего партнера активируется а, шестой стол. Здесь... Все деньги идут на вывод. Первый партнер – это за 15 у вас активируется идеал М-Макси и 35 на баланс для вывода. Со второго – 50, с третьего – 50. Итого вы только на этом столе заработали 135 тысяч, а здесь на этом четвертом – 46 тысяч. Одно ваше бизнес-место прошло один круг, и вы заработали 244, но за вами идут еще ваши клоны. Плюс вы клонами помогаете своим партнерам. И каждый ваш клон принесет вам на баланс 244 тысячи. Очень хорошо, очень круто, очень хорошая площадка, очень легкая. А как вы увидели сейчас сами, что нет нигде ни одной отчисления ни на развитие нашей компании, ни на администрацию, никуда. Все четко деньги распределяются по маркетингу от партнера к партнеру, от партнера к партнеру. Следующая площадка это M макси Эта площадка, конечно, очень крутая. Здесь очень можно хорошо заработать. У нас, как вы уже видели, что нет у нас ни автопрограмм, у нас нет ни программ путешествий, у нас нет программ жилищных каких-то программ. У нас есть Идеал М-Макси. Вот на этой площадке все для вас открыто. Вы можете и погасить кредиты, вы можете погасить ипотеку, вы можете заработать себе на жилье, вы можете заработать себе на машину, на крутую, да хоть на э, яхту, вы э, на этой площадке, вы обеспечите жизнь себе безбедную. Не пожалея 15 рублей на вход, или можно выйти с Идеал М-Мини автоматом, но вход составляет на нее 15 тысяч и с первого партнера эти 15 идут накопления. Со второго партнера у вас 5000 на баланс. А за 10 у вас активируется площадка фабрика клонов МАКСИ. Где будут идти на эту площадку ваши вы выйдете за вами пойдут ваши клоны а за вашими клонами будут идти ваши партнеры за вашими за клонами вернее за вашими партнерами будут идти на эту площадку клоны партнеров и поэтому у вас будет здесь доход это по маркетингу это реферальные вознаграждения это спонсорские вознаграждения и Плюс э -э, пассивный доход на фабрике э -э -э, клонов. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый и третий это переходы, а со второго идут начисления. Как только второй партнер приходит и становится на это место, 10 тысяч получаете и вы по 10 получаете ваши два спонсора, под этого партнера встали 3 партнера, вы получили 30 тысяч, под этих трех пришли 9 стали, вы 90 тысяч, третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол, первый и второй, клон летит во второй стол по вашей броне, 10 тысяч вы получили, 10 получили два спонсора. Вторая линия, прибежали три партнера, стали вы 30 получили, под этих трех стали каждому по три вы получили 90. Третий партнер дал переход вам за 120 тысяч, четвертый стол. Вы на этом втором столе 130 заработали, и на, а в третьем столе 130. И на первом. У вас всего 3,927, и сколько у вас уже денег на балансе? Да, 265 тысяч. Ничего себе, круто, да? Хорошо. Четвертый стол, как только закрывает стол третий, первый партнер, он приходит и становится к вам на это место. Здесь есть обгоны, поэтому не надо переживать о том, что ваши партнеры вас обгонят. Вы будете получать и реферальное вознаграждение, и спонсорские. Поэтому не останавливайте партнеров, пусть они идут, пусть они вас обгоняют. А вы чебелитесь побыстрее. Второй партнер, как только приходит, становится на это место, 70 тысяч получаете вы. Получает два ваших спонсора по 25 тысяч. Вторая линия прибежали, три партнера стали 75. Пришли 9 партнеров, стали под этих троих, вы 225 получили. Третий дал переход за 240 сорок. А, куда? Да в пятый стол. С этого стола 370 тысяч. Вот, как круто. Первый партнер, второй партнер, ваш клон полетел за 60 тысяч по вашей броне. Вы получили 100 тысяч. Ваших два спонсора получили по 30 тысяч. Вы не забывайте, что эти тоже вы спонсорские будете получать. Их они не вошли ни на идеал М-мини, ни на идеал М-макси. Они не вошли вот в эту сумму, которая а, написана у нас на слайде. Их просто невозможно сосчитать. Они будут вам сыпаться на баланс. Вторая линия пришли вам 90 на баланс. Третья линия пришли 270 на баланс. А третий партнер вам дал переход 6 шестой стол за 500 тысяч. Вот первый партнер, вам 500 тысяч на баланс, второй партнер, 500 тысяч на баланс, третий, 500 тысяч на баланс. Итого одно бизнес-место заработало 202 миллиона 590 тысяч. Очень круто. Вот на этой площадке, так это только ваше одно место, бизнес-место. А также идут следом, закрываются ваши клоны. И вы будете здесь крутиться на этой площадке до бесконечности. Вот где деньги. Очень большие, очень крутые. И я считаю, что здесь а, у нас самый лучший маркетинг, который есть во всем интернете. Очень, очень крутая площадка. Ну и площадка наша FastTrack. Здесь две программы. Одна программа это на 750 рублей, а вторая программа это на 7500 рублей. В каждой программе всего лишь один рабочий стол. Это первый партнер приходит, 750 на баланс для вывода. Второй это реинвест идет за спонсором. Третий партнер. Это 750 на баланс для вывода. Как вы видите, это линейно-шахматный маркетинг. Здесь две выплаты вам, одна выплата идет спонсору. Ваши партнеры точно так будут лететь к вам, реинвесты ваших партнеров, и будут закрывать вам то ли выплатное место, то ли реинвестное место, и вы полетите к своему спонсору. Но здесь у вас двойной доход. Вы будете получать, по линейке и плюс доход от ваших партнеров. Вторая программа – это на половиной тысяч. Первый партнер – с половиной на баланс, второй – инвест за спонсором, третий – это опять 7,5 на баланс для вывода. Итого за один круг – 15 тысяч, а здесь за один круг – полторы тысячи. И вот на этой площадке, ребят, вы можете просто отсеять своих партнеров – очень активных партнеров, заводите сразу на Идеал М-Мини. Прошли один круг, прошел ваш партнер, активируйте Идеал М-Мини. Вот здесь, на этой площадке, можно заводить на Идеал М-Макси. И так самым вы наработаете на этих площадках, наработаете себе команду. Команда. Будете видеть, кто активный, кто пассивный, а кто вообще ленивый. Следующая программа – это «Идеал Микромани». Это площадочка маленькая, она у нас социальная. Вход на нее составляет 500 рублей. Что дают 500 рублей? Это два партнера, которые дают переход вам а, в этот стол. Но, чтобы сократить количество приглашенных партнеров, я всегда советую, начинайте с 1000 рублей. Первый партнер пришел идет накопление. Второй, ваша 1000 рублей возвращается вам на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 2000 третий стол. Первый партнер у вас идет, вот он, он у вас, открылся реинвест этого стола и за полторы тысячи у вас активировался площадка Идеал М-Мини. Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне или закроет выплатное место, где вы получите полторы тысячи, или даст переход в следующий стол. А вот второй партнер и третий партнер вам дадут на баланс по две Итак, вы за один круг прошли, и сделали пять и плюс выскочили на очень хорошую крутую площадку. Хорошая? Да, отличная. Да, здесь можно научиться приглашать. Те, которые не умеют приглашать, те, которые а, только что пришли в интернет, а, здесь, на этой площадке, очень легко научиться приглашать. Поэтому все, которые только что пришли в интернет, ребята, да начинайте с этой площадки. Начинайте. Даже если вы начнете с 500 рублей и пригласив два партнера, вы переходите в первый стол. Хорошая площадка. Советую. Ну и наша э, уникальная площадка – это фабрика клонов, которая имеет две программы. Одна программа имеет а у нас а на 1000 рублей, а другая на 10 тысяч. Здесь, как вы видите, перед вами а, два рабочих семиместных стола, а третий стол – это стол выплат. А в семиместных, семиместных столах плечи идут всегда за вышестоящим. Поэтому… Хотите вы, не хотите, но плечи всегда уходят туда, вышестоящему. Выше а Вот нижний ряд – это полностью вся ваша зарплата. Поэтому первый партнер, когда приходит к вам сюда на это место, вы просто можете заранее выставить бронь сюда, вот, и ваш реинвест закроет вам одно плечо. А вот второй партнер – эти деньги идут в накопление. С третьего партнера – вы возвращаете свои 1000 рублей на баланс для вывода. Четвертый партнер дает переход за 2000 во второй стол. Первый в накопление, второй в накопление. третий дает 2000 на баланс для вывода. Четвертый переход за 6000 в стол выплат. Здесь с каждого партнера, с каждого, с каждого партнера реинвест идет за спонсором. И плюс 5000 на баланс для вывода. Итого вы за один круг только ваше одно бизнес-место заработало 23 тысячи. А здесь, здесь точно так же все. Первый партнер это реинвест. Можно выставить сюда и закрыть одно плечо. Тем самым сократить количество приглашенных партнеров. Второй партнер это в накопление с 3-го 10 тысяч на баланс для вывода с 4-го вы переходите за 20 тысяч во второй стол. Первый, второй в накопление с 3-го 20 тысяч вы получаете на баланс для вывода с 4-го. Это идет за 60 тысяч. Куда? Да, в стол выплат. Здесь с каждого партнера у вас идут реинвесты за спонсором. А на баланс получаете по 50 тысяч каждого партнера и того одно ваше бизнес место заработало 230 тысяч ну а по поводу реинвестов ребята что хочу сказать, да это же очень хорошо, что идут за спонсором. Вы не будете терять друг друга, вы будете плодно работать именно со спонсором. Сетевой маркетинг и подразумевает это общение, это дружба, и поэтому дружите со своими спонсорами. Ну, что я еще могу сказать по поводу нашей компании. Наша компания шикарная, международная. Те, которые хотят работать, и пришла на очень долгие-долгие годы. Поэтому, кто хочет зарабатывать, не бегать по проектам, а прийти в одну компанию и зарабатывать на любых площадках. Можно, у меня, например, я работаю на всех площадках. Я даю людям выбрать именно, куда он хочет. Я рассказываю, делаю презентацию и рассказываю за каждому за а, а, об этой площадке, об этом, об этой, он задает вопросы и выбирает сам. Поэтому я всем советую а, точно так же делать, давать выбор своим людям, своим новым партнерам. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете добавиться ко мне. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».